Трем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы с вами смотрим новости, но есть один нюанс, я не читаю новости, я только смотрю картинки и читаю заголовки, и уже из этого мы с вами делаем новость. Давайте посмотрим, что приготовила нам вселенная на этой неделе. Итак, как выглядит самый красивый человек в мире глазами соцсетей? Это мужчина в голубом круге, он, похоже, святой, и он стоит в профиль. А у меня открылась дверь, и я, походу, обосралась, извините. Мартиросяна Павли Воли. Я не хочу его обидеть, но это самый обычный человек, средний. Человек средний, обычный, и он никто не хочет его обидеть. Крупнейшая денежная реформа начнется 1 апреля, она заставит всех россиян жить по-новому. Каждому, у кого есть большая синяя монетка с надписью рубль, дадут 1050 рублей. У кого нету, ну все, кому не дадут. Восхитительный помада от, э, <пых> от китайского бренда Fredda. Восхитительный помада от китайского бренда Katkin. Похожи на цырки. Нарисованы на них птички. Выглядят они замечательно, конечно. Э, и, наверное, мы их сидим. Обзор возможностей чат Сможет э, Сможет ли и бот стать неотъемлемой частью нашей жизни, жопы. Может кстати, интеллект искусственный помочь человеку похудеть, если искусственный интеллект на картинке смотрит на череп, у них происходит ментальная связь, и знаки масонов витают вокруг. Девушка сделала татуаж бровей за 3000 рублей, тут же пожалелась. на тихие ужасы. тихий ужас. Девушка закрывает рука на лицо, но мастер все равно делает ее татуаж. Это действительно тихий ужас, вы не должны этого видеть. Не вздумайте там брать. Раскачество предупредил у всех, кто покупает на Валберис Азон. Пакетик Валберис никогда не стоит покупать на Азон, потому что на Азоне поддельные пакетики Валберис. Мошенники перешли на виртуальные сим-карты. Что известно? Известно то, что неизвестный мужчина держит в своих руках телефон, тыкает там вот, вот по своим иконочкам и разводит людей на всякие виртуальные карточки. Понимаете вы? Берете карточку, а она уже, уже не ваша, не ваша карточка, потому что мошенник ее заскамил. Он украл уже ваш номер, вашу кошку, ваш банковский счет, вашу бабушку, вашу квартиру, вашу машину и ваш мозг. То есть вы уже не вы, вы уже этот мошенник, который скамит остальных людей. Будьте осторожны, пожалуйста, не открывайте это объявление. Парагвай быстро становится одним из крупнейших хабов майнинга криптовалют. Там мужики на тележках. Такие, знаете, такие, ууу, тележки, такие трактора маленькие. Они, короче, возят мешочки, и у них, видимо, криптовалюта. Потому что везде нарисованы биткоины, написано что-то на мусульманском. Вот, и стоит машинка. И, видимо, этот мужик, он машинку это тоже будет скоро возить на этом маленьком мотоциклике трехколесном. И тоже к биткоинам, финансом ко всяким вот этим монеткам на процедуры их будут обналичивать их будут складывать в мешки вот ничем не подкреплен Bitcoin это монета для иллюминатов пожалуйста тоже не ведитесь кстати у меня есть э, бот пожалуйста подписывайтесь на Телеву я вам все объясню там когда-нибудь если не будет по мне Стан за свою личность по отношению к России они растягивают свои флаги ловят людей, которые прыгают в зданий на эти флаги. Это ужасно. Там очень много загорелых людей с черными кудрявыми волосами. Я еще никогда не видела таких флешмобов. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Возительские права придется менять всем без исключения. гражданам РФ. озвучена новая Мужская рука держит бумажку. На ней вычеркнуты все все, все, буковки э, не вычеркнуты, там какая-то странная, странная белая штучка на ней, э, белый экран с лябью, нарисованы всякие машинки, господи, номера стоят, он походу ее это ужасно. Пожалуйста, не делайте так со своими бумажками, если они у вас есть. Хорошо, что у меня нет такой бумажки, потому что я боюсь таких бумажек. И если мне когда-нибудь сегодня такую бумажку, я испугаюсь, и бегу. На популярном курорте Турции море загадочно ушло на 50 метров, шокировал туристов, куда оно, ну, блять, ушло? Куда? Тут действительно нарисовано то, что пальма, то, что там звездочка с владом, да, она стоит с ракушка. Это, видимо, этот из Панжикова. Морская звезда. Я не помню, как его зовут. А вот, кстати, Патрик. Патрик его зовут. Да, он отправился в круиз. Он вот на песочке чилит. Э, рядом его подружка-ватрушка. зовут морскую звезду. Так, кстати, у Кстати, у Сэнди из морских звезд сделан... Нет, подождите. Это у Ариэль из морских звезд сделан липчик, а у Сэнди из ракушек сделан липчик. Получается, Сэнди... Решил какого-то мужского обитателя, что сделать теперь Интересно, да. Море, в общем, куда-то ушло. Видимо, по своим делам. Пожалуйста, если вы знаете, куда ушло море, верните его. У моря не должно быть никаких дел, не должны плавать туристы. Создатели Red File показали бои меры кооператив. Езец, объяснил проблемы с дисковой. Не знаю, чего-то там. Видимо, это все виноваты вот эти четыре человека. Ворона и пятый летающий на заднем плане, а вот, вот этот вампир, которого они пытаются убить, наверное, он украл, украл некоторую э, дисковую часть какого-то объекта, которого мы не знаем, потому что тут не написано, и в этом вся проблема, наверное, они хотят спасти мир вернуть дисковую часть и убить вампира, потому что вампир, скорее всего, ее украл, может быть, это они ее украли, а бедный вампир как раз попал к ним нароженный, вот, пытается спасти, спасти себя, вот, и, наверное, надо разобраться в этой ситуации, потому что мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Мы пропускаем те темы, о которых нельзя говорить, потому что о них нельзя говорить. Наш мир стал похож на Гарри Поттера, и мы живем в созвездии Альбиона. Арестованы чиновники ппр и Почта России, обвиняемые в хищении двух миллионов рублей и молотка. Молоток тоже похитили, судейский молоток, это очень важная вещь. Пожалуйста, не похищайте судейские молотки, это противозаконно. Метеорологи выявили самую холодную ночь за февраль. Самая холодная ночь за февраль – это каждая ночь, потому что идет снег. Кассиры предлагают оплачивать через СПБ. Зачем? Зачем? Здесь вы можете оплачивать через СПБ систему быстрых, СПГ, систему быстрых платежей. Господи, это треугольник масонов. Это три треугольника. Треугольника масонов, который сложен в треугольник. Понимаете? Это просто все не просто так. Это вот, нифига не просто так. Мы должны... Думать о том, что система СБП Это система масонов Которая не может нам как бы не может нас контролировать и она пытается нас контролировать путем того, что мы оплачиваем оплачиваем все через систему быстрых платежей они нас контролируют, правда, пожалуйста не оплачивайте систему СВП рубль может удивить analyticbank.ru предсказал курс к концу недели 20.02.2023 теперь вы знаете когда я записываю это видео, пожалуйста помогите мне держат заложников на 2 рубля, один рубль такой не такой, как все, а второй, просто орел. И орел с рублем, они, понимаете, это как орел и решка, они две стороны одной медали. Они должны быть вместе, они должны быть, э, они должны быть на одной монетке. Если орел падает лицом вниз то решка обязательно лицом к небесам. И на небесах Бог, Он нас всех спасет, если мы, пожалуйста, не будем трогать эту монетку. Пожалуйста, не кидайте монетки, они могут рухнуть на землю непредсказуемо очень. И помните, пожалуйста, помните, пожалуйста, о том, что вилка, вилка равно деньги, картошка.